Дальше, господин полковник высказался о Путине и России. Тут никаких особых сюрпризов не было, Путин – это разрушитель всего, и даже разрушитель Израиля, чему я очень удивился. Нет, я конечно понимаю, что Путин там на пальце своей руки всей Америкой рулит, но чтобы его длинные щупальца аж до Израиля дотянулись. Это для меня новость. Это какой-то ноу-хау. Не, не воюет он в лобовую. Он КГБшник. Он не языковой. Он ему главное внести раскол в общество. И в этом он очень здорово преуспевает. Здорово у него это работает. Он внес раскол в мое общество, он внес раскол в ваше общество, он внес раскол в израильское общество, он внес во все страны, где прогрессирует демократия. Ему нужно, чтобы там был беспорядок. Кроме того, Путин, в принципе, очень опасен убивает всех, кто ему не нравится. Какой что переломило? А что А то, что он сбил... Гражданский самолет это не переломило? Mm -hmm. А докажите. А вот, а докажите про Навального. А то, что он убил Политковскую, то, что Скрипали вообще в другой стране отравлений, mm -hmm. там граждане погибли, это не переломило. Чего тогда это все не переломило? Чего вдруг сейчас переломило? А то, что кокаин самолетом президентским вывозился из Аргентины две тонны? Да, а то, mm -hmm. что убийство в Германии среди бела дня и у вас в Украине здесь, в центре города, расстрелы всех? против Путина что-то говорит или вообще... А я вот помню, что в 1988 году американцы по ошибке сбили иранский пассажирский самолет. Президентом Америки тогда был Рональд Рейган. Американских военных за эту ошибку практически никак не наказали. И признали, что они просто ошиблись от волнения. Могу ли я сказать, что это Рональд Рейган сбил иранский самолет? Думаю, все-таки нет. А могу ли я сказать, что Дональд Трамп задушил коленом Джорджа Флойда? Тоже вроде как нет. Так что же, американские президенты вообще никого не убивают? Убивают и еще как. Убивают террористов, убивают тех, кто угрожает безопасности их государства. Недавно вот убили совершенно обычного иранского генерала, и официально сообщили, что да, именно его они и хотели убить, и вместе с ним погибла еще куча народа. На этом фоне рассуждение работника Госдепа какой-то там особой опасности Путина выглядит несколько странно. Потому что я верю, что Путин опасен, очень опасен миру, и многие политики, у них нет политической воли, и, и, и если даже Путина не будет, я не думаю, что Путин человек, Путин уже принял такой образ системы. Даже если его не будет, система все равно остается, и она опасная. А что же господин полковник думает в принципе о России? как о государстве, без всякой связи с личностью Путина. И тут тоже все четко разложено по полочкам. В чем суть России? Что бы вы сказали? Суть России, что пора ее уже понять, знаете, глупо. Говорить, что Россия мирная страна. Любая страна, у которой такая огромная территория, никаким образом исторически мирной не могла быть. Это захватническая страна. Это страна, которая захватывает чужую территорию. Сегодня, наверное, территории не играют большую такую роль, потому что у нас есть айфоны, у нас есть вещи, которые нарушают границы. Вот это ваша камера, это высокие технологии. Этим мы сегодня завоевываем мир. Мир. У России не может это делать, и у нее вот эти вот остаются, давайте еще земли где-нибудь отхватим, зачем вам земля, зачем вам Крым. Значит, Россия не мирная страна. Она захватывает земли, а Америка это страна мирная. И она свои мирные идеи продвигает при помощи информационных технологий. Так себе заявление. Но если бы американцы действовали только айфонами, ютубами, гуглами, и фейсбуками, это еще полбеды. Но сам Гарри Табах чуть позже в этом же интервью совершенно откровенно рассказал, чем занимается мирная Америка. И не где-то там в своем полушарии, а здесь, в Европе, за тысячи километров от собственных границ. Значит, там, как только приходит, он вам дает летальное оружие, показывая, что мы за Украину. Снайперские винтовки, дживелины, подары ночного видения, все, что другим странам, только самым близким друзьям мы это даем. Потом Трамп закрывает все российские консульства из-за Украины. Он укрепляет НАТО. Самолеты НАТО начинают летать, корабли патрулировать. Это не дружеский жест в сторону Путина. Вы считаете, это он так любит Путина? Это так он ему делает одолжение. Далее он идет и говорит, закрыть северный поток. Меркель говорит, я выведу войска отсюда, потому что ты хочешь, чтобы я тебя защищал своей кровью и своими солдатами за свой счет. А вы пока что миллиарды с русскими будете делать. Нет, не только закончить сам северный поток, а если вы будете иметь дело с северным потоком, против вашей страны будут санкции распространяться. Это не очень дружески. Это Берет войска из Германии переводит их в Польшу. И ставит ПРО, противоракетную оборону угу. в Польше. То, что Обама отказывался делать, а Польша просил. Это не любовь к Путину. Выходит из договоров э, по открытому небу и ракеты среднего э, и близкой дальности, не предупредив об этом Путина, не посоветовавшись с ним, унизил его таким образом. Это не дружеские все жесты. И я не знаю, ли вы заметили, или нет, но недавно на вашем небе пролетело три стратегических бомбардировщика Б-52. И отбомбились на границе с Крымом. Это мог разрешить только Трамп. Только президент Соединенных Штатов. Такие учения. Недавно... Но у вас да. аргумент и у всех специалистов, политологов, профессоров здесь. Он любит Путина. Потому что он его хлопнул по плечу. Потому что он сказал, классный парень, торса такой на коне красивая. И что? Сталин тоже давал орден Ленина. Прямо перед расстрелом. Вот так, просто не незатяйливо. Полковник Табах поставил президента своей страны по подлости и коварству на один уровень с товарищем Сталиным. И эти люди будут вас учить демократии.